Если вам нравится страна США и вы переехали или возможно планируете переехать сюда, данный ролик будет весьма интересный. Расскажу об одном обычном среднем американском доме. Снаружи выглядит стандартно. Цена этого дома составляет 630 тысяч долларов, это примерно 41 миллион рублей. Гараж удлиненный. Обычно гараж заканчивается по стену, но в предыдущей семье было аж три автомобиля, и для этого сделали гараж побольше. Многие люди спрашивают, почему у американцев нет прихожих, как у нас. Американцы передвигаются только на машинах. Он выходит из дома и садится в машину, так как у всех американцев есть выход из дома в гараж. Так как вы уже поняли, нет смысла выходить или заходить через парадную дверь. Потолки огромные, по 6 метров, с большими окнами. Как вы видите, люстра расположена очень низко, потому как американцы здесь ставят большой гостевой стол, человек на 10. С этого зала мы попадаем в другой зал, совмещенный с большой кухней. Как мы видим, здесь много больших окон, в комнате всегда светло. На огромной кухне есть кладовка и спуск в подвал, как мы помним из фильмов ужасов. Кухня в отличном состоянии, плитка, стол, все как нужно. Это место называется тайминг-рум. Здесь ставится стол и семья завтракает. Это будет спальная комната. Как вы поняли, в американцев комнаты небольшие, особенно детские. И еще небольшая ванная комната. Значит, оттуда мы поднялись. Это непонятная комната, спальная, ванная, а это будет детская комната. Дальше идет еще одна комната для гостей. Комната даже двойная. Недалеко от дома есть высокие горы, но с этого ракурса их не видно. Следующая четвертая комната для хозяев. Называется мастер Bedroom. рум Самая большая комната на втором этаже. В этой же спальне есть и туалет. Но почему все-таки такая большая цена, аж 630 тысяч долларов? Все потому, что этот дом находится в очень хорошем районе. Тут очень низкий уровень преступности, на ночь двери никогда не закрывают. В Нью-Йорке, к примеру, этот дом будет стоить от 1 миллиона долларов. А в Лос-Анджелесе минимум 2 миллиона долларов. Если было интересно, тогда ставьте лайки под этим видео.